Момент такой называется психологии дожигания». У вас столкнулись две субличности. Вот эти внутренние диалоги в голове. Один себе говорит, другой себе отвечает. И мы столкнулись с такой темой, что а, все-таки набралась смелости и сказал такой внутренний взрослый «нет». Такой вот ответ, А потом пришел внутренний критик, самокритик, который занимается самокопанием, самоест. Говорит, «Ну что ж ты так поступил?» то есть, И вот здесь, получается, ответ «нет», говорила одна субличность вас, то есть одна часть вашей личности. Она говорила «нет, не подходит», а критикует за это другая часть. И вот этот показатель – наличия внутреннего раскола. Здесь, конечно, в случае таких вот довольно долгих внутренних оправдательных, объяснительных диалогов, то есть вы пишете объяснительную самому себе, почему вы так сделали. Вот, Потом еще уговариваете того, вот, с фотографией разговариваете, того человека, которому вы сказали нет, чтобы он вас понял и принял. И вот эта вот потребность быть понятым и принятым, это потребность детская. Опять же, здравствуй детство, мы попадаем в состояние детскости. Если такая вещь происходит с вами, то я очень рекомендую а, разобраться с психологом, потому что даже психологам на постоянной основе рекомендуется проходить супервизию, вот так, вот так, потому что у нас накапливаются материалы, которые надо выговорить еще какому-то внешнему объекту, обязательно внешнему, чтобы войти в своем котле. И получается, что здесь, когда вот эти субличности выговариваются, я очень... Ценю технику, называющуюся диалоги убличностями внутреннего мира, диалог за голосами. Вот это уникальная техника, которую можно делать дистанционно и в зале, с перемещением по стульям. И тогда, когда выговорятся все субличности внутреннего мира, человек вдруг как с большой горы видит всю картину сверху. У него хоть слепое пятно. А пока у вас нет вот этого внешнего объекта, то вот это сам себе сказал, сам себе ответил, дожигание. Эффект, да, вот, вина, а потом защищение своего мнения, что надо было сказать нет, нет, надо было не... Вот это вот постфактум затянувшийся процесс, четкий показатель, что у вас наличие внутреннего конфликта есть, его нужно разбирать вот это же, в же даролях. когда вы познакомитесь, как-то вот, поздоровайтесь за ручку с каждой субличностью, у вас сложится картинка, и вот самым удивительным эффектом после такой практики есть наличие Внутренней долгой тишины. Вплоть до того, что а, иногда я слышала и заметила, что некоторые люди всю жизнь попадали в эту тишину. Для них это настолько дзен состояние. После того, как выговорились все как вот депутаты у, у этого микрофона побыли, внутренний парламент в голове, а оказывается, это наступает великая благодать. И вот тот человек попадает в свою серединку, как будто вот эти все эти 10 пальцев да, соединяются вот в это вот намасте, например, и у нас в голове складываются противоречия, и они становятся как частью одного целого. Хочу на примере природы объяснить. Есть понятие суток, когда у нас есть день и ночь. Мы можем посмотреть позиции, что вроде бы это конфликтные вещи, но вот день – это антагонист ночи. А если мы скажем сутки, там присутствуют и день, и ночь, и не конфликтуют а плавно перетекают одно в другое, находят свое место. Поэтому, когда вы соединяете с субличности внутреннего мира, у вас в каждом моменте есть чувство великой правильности происходящего, что здесь нет, здесь да, и чувство внутренней глубокой правоты. И даже если возникает чувство неправоты, называется «я хотел этот опыт получить». И вот вообще подсказочка. Если я отмечку отказал, значит, через меня, да, как вот мы же все продукт общества, Этому человеку надо было пережить опыт отказа. Понимаете? Угу. Потому что, когда вы хотите, чтобы всем было сладенько, хорошо, все были вот в каких-то кайфушках, вы претендуете на роль Бога. Поздравляю, тяжело быть Богом. Если вы вот, расколдовываетесь из этой роли Бога, вдруг обнаружите, что можно быть просто человеком и не брать на себя все боль за вот страдания еврейского народа и все вот эти мировые войны. То есть можно было быть собой, в своей правде, Своей субъективно-объективной реальности, понимать из этой вот этой точки благодати, что идеал недостижим.